Глава 25. Халев и Иисус Новин. Господь повелел Моисею послать людей исследовать землю ханаанскую, которую он обещал отдать сынам Израилевым. Для этой цели из каждого колена был избран князь. Их странствование продолжалось сорок дней. Воротившись обратно, они представили Моисею и Аарону и всему обществу Израилеву плоды той земли, все согласились, что это прекрасная земля, и доказательством тому были принесенные щедрые плоды. Одна грусть винограда была настолько большой, что несли ее на шесте сразу двое. Они также принесли гранаты и смоквы, растущие там в изобилии. Но расписав все преимущества этой прекрасной земли, все, как один кроме Халева и Иисуса Навина, стали стращать слушателей трудностями и опасностями с которыми придется столкнуться, чтобы овладеть ею. Они рассказывали о сильных народах, заселявших землю, о городах, окруженных высокими и крепкими стенами, а помимо этого и об увиденных ими людях-гигантах сынах, сынах Янаковых. Затем они описали, где именно в Ханаане проживали племена, и что завоевать эту землю невозможно. Услышав такой отчет, Народ пришел в отчаяние и дал волю своему разочарованию, выражая его горькими упреками и стенаниями. Они не остановились в своем ропоте, чтобы поразмыслить и осознать, что Бог, который вел их до сих пор, непременно даст им землю. Вместо этого они моментально впали в уныние. Они подвергли сомнению силу святого и перестали уповать на Бога, который до сих пор направлял их. Они упрекали Моисея и шептались между собою, «Пришел конец всем нашим надеждам. Это та самая земля, ради которой мы покинули Египет». Халев и Иисус Новин пытались сделать так, чтобы их услышали, но среди народа царила такая сумятица, что никто не обращал внимания на этих двух мужей. После того, как люди немного успокоились, Халев отважился заговорить. Он сказал людям, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Числа, глава 13, стих 31. «Но те, кто ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Числа, глава 13, стих 32. И вновь они продолжали рассказывать о виденом и заявлять, что все люди в той стране великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых,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 Израильтяне не только дали волю своим жалобам на Моисея, но и обвинили самого Бога в том, что Он обманул их, пообещав дать им землю, которой они не могли завладеть. Тогда их мятежный дух столь окреп, что, забыв о всесильной руке всемогущего, выведшей их из земли египетской и до сих пор чудесным образом направлявшей их, они решили избрать начальника, который поведет их обратно в Египет где они жили в рабстве и страданиях. Назначив себе лидера, они тем самым отвергли Моисея, своего терпеливого и сострадающего вождя, и сильно возроптали против Бога. Моисей и Аарон в присутствии всего общества сынов Израилевых пали ниц пред Господом, умоляя его с милостивица над мятежным народом. Но их горе и скорбь оказались столь велики, что просто лишили их дара речи. Они оставались лежать ниц в полной тишине. В знак величайшего горя Халев и Иисус Новин разодрали на себе одежду. И сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили до осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Числа глава 14, стихи 7 по 9. Защиты у них не стало. Числа глава 14, стих 9. Иными словами, беззаконие Хананеев было столь велико, что они лишились защиты Божьей хотя и чувствовали себя в безопасности настолько, что не готовились к битве. А по завету с Богом, земля принадлежит Израилю. Но эти слова не произвели на народ желаемого эффекта, а лишь усилили бунтарские настроения. Люди пришли в ярость и неистово закричали, что халева и Иисуса Навина следует побить камнями. Это неминуемо бы произошло, если бы Господь не вмешался,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 Господь не мог увести народ сей в землю, которую он, с склятвою, обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Числа, глава 14, стихи с 11 по 16. Моисей вновь выступает против уничтожения Израиля и создания более могущественного народа. Этот возлюбленный раб Божий проявляет любовь к Израилю и ревностно отстаивает славу своего Создателя и честь его народа. Ты вывел этот народ из земли египетской. Ты был долготерпелив и до сих пор много милостив к этому неблагодарному народу, каким бы недостойным он ни был, и твоя милость оставалась к нему неизменной. Он умолял, неужели ты не пощадишь их и не покажешь еще один пример божественного терпения, дополнение к тем, которые ты уже продемонстрировал. И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову твоему, но жив я»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 «Введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Числа, глава 14, стихи с 20 по 24. Господь велел евреям воротиться обратно в пустыню к Красному морю. Они подошли совсем близко к прекрасной земле, но из-за греховного восстания потеряли защиту Божью. Если бы они приняли на веру слова Халева и Иисуса, и немедленно отправились туда, Бог отдал бы им землю ханаанскую. Но проявив неверие и непослушание Богу, они навлекли себе на себя страшные последствия. Им никогда не ступить на землю обетованную. Из сострадания и милости Бог послал их обратно к Красному морю. Ведь амаликитяне и хананеи, пока сыновья Израиля выроптали и стояли в нерешительности, узнали о разведчиках и стали готовиться к войне». И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, Доколе злому обществу симу роптать на меня, роб сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». Числа, глава 14, стихи 26-27. Господь повелел Моисею и Арону передать народу, что будет поступать с ними, по словам их. Они говорили, О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Числа, глава 14, стих 2. Теперь Бог заставит их отвечать за свои слова. Он сказал своим рабам передать народу Израилеву, что все роптавшие падут в пустыне, от двадцати лет и выше, за то, что они восстали против Господа. Только Халев и Иисус Новин войдут в землю ханаанскую. «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда» и они узнают землю, которую вы презрели». Числа, глава 14, стих 31. Господь провозгласил, что детям евреев из-за мятежа их родителей предстоит кочевать по пустыне 40 лет, считая с того времени, как они покинули Египет и до тех пор, пока все старшее поколение не умрет. Таким образом, они будут терпеть и нести последствия своего беззакония 40 лет по числу дней, в которые соглядатые осматривали землю, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Числа, глава 14, стих 34. Они должны были всецело осознать, что именно идолопоклонство и мятежный ропот заставили Господа изменить свои планы в отношении их. Народ Израиля утратил любые права на милость Божью и защиту, но халеву и Иисусу в отличие от всего общества Израилева, была обещана награда. Господь послал огонь и поразил людей, распространявших худую молву и побуждавших все собрание роптать на Моисея Господа. Но Халев и Иисус Новин остались живы, что стало доказательством истинности их слов. Народ Израиля, услышав из уст Моисея волю Божью относительно своей участи, глубоко воскорбел». Рано утром следующего дня они пришли к Моисею, готовые к войне, и сказали, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Числа, глава 14, стих 40. Но Господь уже объявил им свою неизменную волю. Они не будут владеть этой землей, но должны вернуться в пустыню, скитаться там сорок лет и умереть в песках» и если они отважатся идти войной на хананеев, то потерпят поражение. Моисей увещевал народ, «Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо Амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Числа, глава 14, стихи два-сорок три но народ все же отваживался выйти против врагов своих без своего избранного лидера и без ковчега завета. Неприятели, встретив их, разгромили и гнали пред собою. Израильтяне слишком поздно раскаялись, и когда Бог ясно провозгласил им, чтобы они не шли для завоевания обетованной земли, они проявили такое же упрямство, как и прежде, не подчиняясь ему. Несмотря на недавний мятеж израильтян, и заявления Бога о том, что они падут в пустыне, люди не проявляли перед ним смирение и послушания. Недаром Господь дал им пример смиряам. Он хотел особо предостеречь израильтян. Они видели, как по причине ревности и жалоб на избранного слугу Божьего на нее обрушился гнев Божий. Тогда Господь провозгласил, что Моисей более велик, чем пророк, и что он открыл себя Моисею больше, чем пророку. Господь сказал, «Устами к устам, говорил я с ним». Числа, глава 12, стих 8. Затем он спросил их, «Как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея?» Числа, глава 12, стих 8. После этих слов Мириам покрылась проказой. Урок, преподанный тогда Аарону и Мириам, предназначался не только им, он дан в наставление всем сынам Израилевым.